Привет! Вот в этом видео мы с вами рассмотрели одну из причин, почему на сайте может быть мало трафика, несмотря на то, что позиция вроде хорошие. А сегодня давайте разберем, как найти еще одну причину – каннобализацию страниц, то есть когда страницы могут мешать друг другу. Выгрузки с спусковой консоли идут все слова, по которым были показы и клики выдачи Google. Но нас с вами интересуют в первую очередь те ключевые фразы, по которым мы проводим работы. Для этого создадим в Google-таблицах три страницы. Запросы. Поисковая консоль. Результат. На страницу запросы в столбец А переносим все наши ключевые фразы. Открываем страницу результат. В ячейке 1 пишем приоритетные фразы. Переходим на ячейку А2. Кликаем Данные. Настроить проверку данных. В качестве диапазона укажем ключевые фразы на странице Запросы. Сохранить. У нас с вами получился выпадающий список с нашими ключевыми фразами. Переходим на страницу поисковая консоль. Расширение. Поисковая аналитика для таблиц. Открыть. Выбираем анализируемый сайт. Выбираем интересующий нас диапазон дат. В поле GrowBy выбираем запросы, страницы, девайсы. Куда сохранять данные? Выбираем страницу «Поисковая консоль». Жмем «Запросить данные». После получения данных с консоли Google возвращаемся на страницу «Результат». Переходим в столбец «Б». Выбираем ячейку b 2 Вводим Query. В качестве источника данных указываем таблицу выгрузки на странице поисковой консоль. И заметьте, указываем таблицу целиком, с заголовками столцов. Точка запятой. И в двойных кавычках пишем вот такой запрос. Закрываем скобку. А теперь давайте разберем, что же мы написали в строке формул. Первым аргументом идет указание, где искать. И в нашем случае это таблица выгрузки запросов страниц и кликов из Google. А вторым аргументом идет запрос «Что мы хотим найти?». Select – это команда выбрать. Далее через запятую указываем интересующие нас столбцы. И условия поиска, где данные столбцы «А» на странице поисковой консоль равны значению ячейки «А2» на странице «Результат». И все легко, просто, элегантно. Забудьте формулу ВПР, забудьте зубовозрабительный синтаксис, если то индекс по экспозиции, который вам пришлось бы сейчас использовать все вместе, чтобы получить нечто похожее. Функция Query позволяет все это сделать проще и понятнее для каждого. Но вернемся к нашей странице результат. Теперь выбирая интересующую нас ключевую фразу, мы получаем список страниц, которые показывались в выдаче Google по данному запросу. Но что с этим делать? Да хотя бы использовать как список страниц для внутренней перелинковки. Ведь если страницы показываются в выдаче по запросу, значит они имеют хоть какой-то вес. Вот пусть и делятся им с нужной нам страницей. Нам перестали показывать PageRank не потому, что его отменили, а потому, что им стали активно манипулировать. Как сказал Google, он по-прежнему работает, просто вы его больше не видите. И мы с непродвигаемой страницей по запросу ставим ссылку на нашу продвигаемую страницу. Желательно не просто ссылку, а ярко видимый call to action на первом экране. Саму формулу и ссылки на шаблон можно будет найти в описании под видео. вывод из этого видео. Угол таблицы могут быть помощником для SEO-специалиста. позволит ему упростить и автоматизировать большую часть работ по аудиту сайта. Так что не бойтесь, пробуйте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Акадий Вебком. До встречи.